Xbox Game Pass это удивительная вещь, можно играть в огромную коллекцию и целую библиотеку игр, совершенно их не покупая. Но сегодня я здесь не чтобы хвалить Game Pass, а давайте немножко заглянем в будущее и узнаем, что же нас будет ждать в мае. Чем же порадует нас Microsoft? Конечно же стоит начать с Redfall – это кооперативный экшен от студии Arkane, которая создала Dishonored, Prey и Deathloop. Если сказать вкратце, то игра про охотников на вампиров, события игр Игры разворачиваются в городке Редфул, штат Массачусетс. Город находится под осадой Легиона вампиров, которые заслонили солнце и натравили на остров полчища демонических тварей. А нам, как группе выживших, предстоит спастись от напасти, взяв в руки оружие и показав, кто здесь босс. Стоит отметить, что в игре будет как кооперативное, так и одиночное прохождение, а к тому же еще и мультиплеер. Мы сможем сделать выбор между разными героями, которые имеют различные способности. Исходя из обзоров и статей, стоит ожидать чего-то интересного в плане сюжета. Но не стоит забывать, что это всего лишь шутер. И упор сделан на геймплейную составляющую. Надеюсь, что игра нас не разочарует и с нетерпением будем ждать. Ravenlock — это приключенческий экшен с видом от третьего лица в сказочном сеттинге. Игра нам расскажет об отважной девочке, которой стоит преодолеть королеву-гусеницу и ее приспешников. Случайно обнаружив волшебное зеркало, Ravenlock попадает в причудливый мир, оказавшись во власти деспотичной королевы и ее жуткой тьмы. Нам предстоит следовать зову судьбы и отправиться в незабываемое трогательное путешествие. Нам предстоит сражаться с опасными существами и грозными чудовищами, а также познакомиться с игровым миром, любопытными созданиями и помочь им решить проблемы, чтобы остановить наступление тьмы. В игре будет много интересных локаций, таких как грибной лес и особняк масок, в которых нам предстоит раскрыть тайны лабиринта в удивительном мире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 Ссылка в описании и всем желаю удачи в конкурсе! Ну а это игра от компании CyberConnect. Проект совмещает в себе такие жанры и элементы как RPG и стратегия. Также игроки выделяют такие особенности игры как ролевую игру, стратегию, японскую ролевую игру и пошаговую тактику. Стоит отметить, что игра рассчитана на одиночное прохождение, многопользовательские режимы к сожалению не предусмотрены. В первую очередь это приключенческая игра с пошаговым сражением и аниме стилистикой. Это продолжение культовой истории о том, как группа отважных героев объединила усилия и отправилась защищать родину с помощью огромного полуавтоматического танка. В первой части им удалось отбиться от врагов, но теперь конфликт распространился на весь мир. И чтобы спасти свою родину, герои намереваются вновь отправиться в увлекательное приключение и стараются проявить смелость, чтобы уничтожить всех врагов. Амнезия The Bunker — это новая часть в серии игр Амнезия, где впервые появится полуоткрытый мир соли, песочности. Как и прошлые игры, The бункер стал хоррором с видом от первого лица. События разворачиваются в заброшенном бункере времен Первой мировой войны. Нам, как французскому солдату Анри Клемону, вооружившись револьвером и динамо-фонариком, предстоит пройти через жуткие испытания. В нашем револьвере всего один единственный патрон. И что нам остается делать, это исследовать загадочный темный комплекс, полный кошмаров и страхов. Игроки должны внимательно следить за окружением и собирать ресурсы а также выбирать чем конкретно они собираются заниматься чтобы выжить среди темных катакомб. Railway Empire 2 это продолжение первой части симулятора предпринимателя, который стремится создать империю железных дорог в начале 1800-х. Рассвет паровых машин и стремление человечества к быстрым и эффективным перевозкам привели к увеличению спроса на поезда и железные дороги. Игроки должны помочь владельцу бизнеса, соединив города, производственные мощности, закупив знаменитые правые машины и наняв лучший персонал чтобы в итоге стать крупнейшим монополистом в континенте конечно не обойдется и без проектирования железнодорожных станций и прокладывания путей в режиме строительства отмечу что это одиночная игра и к сожалению многопользовательский режим тут пока не предусмотрен ну а данный проект это научно-фантастическая песочница с открытым миром нам предстоит исследовать его в одиночку или с друзьями в многопользовательском режиме мы сможем строить колонии на чужих планетах а также управлять ими крафтить строить добывать и выращивать разработчики делают ставку на следующие детали К космическому путешествию нужно основательно подготовиться добыть ресурсы вырастить урожай провести исследования и создать разные предметы от утепленного старяжения до научного оборудования у каждого из наших колонистов есть свои характеристики преимущества и недостатки и можно давать приказы например они могут собирать ресурсы подопечные также накачиваются по мере выполнения поручений. Мы можем лично защищать колонию в боях с реалистичной физикой, которая учитывает траекторию, скорость и разброс полета снарядов. А если мы решим на кого-то напасть, на выручку придет разрушаемый ландшафт. Да, Майк в Геймпасе обещает быть отличным. С нетерпением ждем этого прекрасного последнего весеннего месяца.